Можно ли продать жилье, купленное на материнский капитал? В действующем законодательстве Российской Федерации не предусмотрено ограничений по продаже жилья, купленного с использованием средств материнского семейного капитала. Поэтому, если на ваше жилье не наложено никаких ограничений, арест, залог, и вы получили согласие органа опеки на продажу жилого помещения, то продавайте.